Ну, первая причина – это то, что ваша компания является нашим арендатором. Мы всегда радуемся за какие-то проекты наших арендаторов, следим за их успехами. И второе – это чудесный менеджер Олеся Приходько, которая душой болела за проект, лично посещала строительные планерки, принимала товар по качеству, и исполняла любые наши желания. Такие, например, как светильники или ковер из Англии. Да, конечно, в полной мере. Новая кофейня на первом этаже полностью комплектована компанией Amex Group. И отдельное спасибо в участии в проекте по строительству нашего ресторана «Зверобой» на пятом этаже торгового центра. Да, конечно. И сейчас наши посетители часто интересуются, где мы приобретали мебель в нашей мягкой зоне третьего этажа или наши чудесные люстры в центральном холле. Да, это очень интересный момент, исторический для торгового центра. В 2018 году произошла смена собственника и торговый центр находился, ну, конечно, в таком я бы сказала, немного печальным состоянием, то есть старые фасады, старые интерьеры, и облик торгового центра уже не соответствовал тем товарам, которые предлагают наши арендаторы. И было принято решение о большой, большом ремонте, даже, я бы сказала, реконструкции торгового центра. Ему решили дать вторую жизнь, второе дыхание. Проект был а, очень мощный и а, обновлялось а, буквально все. А, сносились лестницы, устанавливались эскалаторы, а, новые лифты и, конечно, а, Интерьер, он должен соответствовать духу времени, какие-то изюминки в нем должны привлекать. Ну вот, например, мягкая зона на третьем этаже, да, этого не было. Сейчас на третьем этаже существует место для модных показов. Вот. И повторюсь, что проект был очень мощный, и компании должно быть максимальное доверие. И вот в этом плане прекрасно такое сочетание <laughs> Amix Group, вы находитесь здесь же на территории торгового центра, поэтому все отслеживалось, все поставки, комплектации, все в режиме онлайн. И это очень-очень важно для вот таких больших инвестиционных проектов.